Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем проходить испытания в StarCraft 2, Wings of Либерти, на очереди у нас путь к совершенству. Важно использовать ваши войска против тех целей, которые взимы для их атак. Защитите пилоны от трех вражеских нападений, стараясь свести потери к минимуму. И кстати, я так понял, тут просто меняется именно э, нация, у которой есть это испытание. То есть до этого я играл за тиранов, теперь я играю за Протосов, а дальше мы будем играть, похоже, за... Зергов. Но ну, давайте сыграем путь к совершенству, посмотрим, что у нас здесь будет. Я в прошлом испытании довольно сильно затупил. У меня потери чуть десятку не, пер... не перевалили, но я смог с этим справиться и в общем-то выиграть. Энтара Тасада ученик, воин Протасов, должен не только полагаться на свою силу, но и умел использовать слабые места врага. В этом испытании. Вы должны будете защищать три пилона силами небольшого отряда. Пилоны находятся далеко друг от друга. Для того, чтобы защитить каждый из них, вам потребуется разбить свои войска на группы. Изучите силы противника и подберите наиболее эффективных бойцов против каждого рода вражеских войск. Завершив расстановку войск, нажмите кнопку «Старт», чтобы начать бой. Так, окей. Ну что ж. У нас вновь три волны. Точнее, как сказать, не три волны, а три раунда. И три волны в каждом раунде. То есть, получается, 9 волн мы должны пережить. И при этом не потерять более 10 единиц боевых. Так, ну что ж, у нас тут есть такое. Я смотрю, тут огромное количество гелионов, огромное количество мариков и огромное количество мародеров. Ммм, интересно, интересно, потому что вот против, например, гелионов тут, конечно, сталкеры бы подошли, наверное, гораздо лучше. Мы едины. Но при этом не забываем, что против нас тут играют мародеры. Я надеюсь, что они без улучшения фугасных гранат, поэтому они, по идее, не должны догонять моих э зилотов. И знаете что, я думаю, что попробовать разделить армию, не полностью послать прям каждый стак туда, куда нужно, а разделить на части. Здесь, конечно, у нас пойдут, понятное дело, колосы. я тут даже сразу запен... заметил колоссов и заметил мариков, это прекрасная, так сказать, комбинация для протосов. Плюс я еще сюда отправлю часового, чтобы он, соответственно, ставил силовые поля, так они называются, силовые поля, чтобы эти марики не могли пройти. К моим колоссам. Ну, по крайней мере, большая часть. Так, вот здесь я думаю, что отправить к гелионам лучше всего будет Мои именно банки, а, именно сталкеров. Что, потому что зилы-то довольно же, уязвимые, у них мало здоровья, а вот гелионы, которые бьют по так сказать, широкой территории, это вообще для них великолепно. Единственное, только давайте-ка распределим что сталкеров, чтобы они не стояли в одной куче, а то это будет полный фейл. А так мы сейчас их распределим, и это будет для нас как раз то, что нужно. К тому же я смогу использовать блинг, ну или скачок в русском языке, так называемый. Вот так вот их поставили, отлично. Ну и наконец в юг я думаю, что отправим зилотов, плюс я отправлю сюда еще и колосса. Колос по идее, будет их хорошо дамажить с расстояния, а зилотами я буду подконтроливать и немножко атаковать врага. Ну, так сказать, его заманивать. Так, я думаю, этого достаточно, будешь так стоять. Ну, а здесь колосы тоже немножко можете распределиться. Если что, вдруг кто-то будет сильно дамажен, он отойдет на расстояние. Ну, и от поближе. так -с. Ну что ж, давайте начнем. Первый раунд. Я голос так. Давайте, идите сюда. Ну, тут без проблем, в принципе, справляется сталкерами. Да, лишь немножко надамажили. Но это без проблем. Дальше. Следующая волна. Э -э -э так, ладно, не, я не буду сохраняться. давайте когда без этого. Потому что я очень фигово ставлю щелды. Так, ну, в принципе, нормально. Там, конечно, они пробежали, я фиговые поставил, как обычно, поля. Но этого хватило, чтобы их убить. Без особых потерь. Хорош. Так, ну и последнее. Сейчас самое главное, это вот здесь, потому что очень уязвимые мои зилоты. И при этом у меня есть еще мой шагоход. Так, давайте в атаку. Лишь одного я потерял. Зил то прекрасно. С одной потерей нормально. В общем-то, отыграли эту волну. Следующая волна. Так, на севере у нас, значит, Торы. По центральной линии будут идти танки, а по нижней батлкрузеры. Ух ты. Так, ну батл крузеры, даже не знаю, что на них отправить. Давайте сначала с севером разберемся. Тут у нас торы. Ну, торы бьют как по земле, так и по воздуху. Соответственно, там не пойдет ни один состав войск в отдельности. Я вот думаю, штормы куда надо будет посылать. Ну, штормы явно не на батл крузеры. Хотя, в принципе, почему бы и нет. Но их всего три штуки. Можно и на торы, в принципе, попробовать сделать. Проблема в том, что Тора, скорее всего, убьют моего Темплара. Темплара гораздо раньше, чем он успеет подойти. Можно попробовать там авианосцами повоевать. Да? Они, в принципе, будут, наверное, отвлекаться именно на перехватчики, не на даже авианосцы. Или можно туда отправить, в принципе, даже и бессмертных. Но бессмертные очень опасно их отправлять в атаку. Вот такое дело. Тут, вот, короче, состав войск нужно подобрать идеально, потому что у Торов слишком очень большая броня. Конечно, Бессмертный, понятное дело, против брони воюет, но, блин, при этом его могут очень легко уничтожить. Ну, давайте-ка сначала определимся, Бессмертный, куда он, он по-любому должен пойти. Он должен либо пойти сюда, либо сюда, потому что, ну, понятное дело, против батлкрузеров он воевать не сможет. Против танков ли? Ммм... Против танков, мне кажется, конечно, здесь идеально излучатели пустоты Света, подойдут. Плюс, наверное, можно попробовать и бессмертных туда отправить. Вопрос в том, просто как Торг будет действовать. Я бы мог, бы, в принципе, туда авианосцы все отправить и забить вообще на эту волну. Потому что, ну, по идее, они должны атаковать перехватчики по дефолту изначально. То есть не, не авианосцы, а именно э, перехватчики. Но бот может быть в принципе здесь поумнее, он может взять просто атаковать именно на авианосцы, а не перехватчики. То есть он скажет, да нахер мне ваши перехватчики. Да, я немного тут задумался на этой волне прям конкретно, предыдущая волна была очень легкой. Так, ну бессмертных по сути надо сюда отправить, я бы еще сюда хотел бы конечно излучатель отправить. Ну подождите-ка, у меня что тут три волны, а не одна и не две. Ещё надо что-то на батлов отправить. Так, я думаю, короче, вышел от тамплиера по любому сюда, потому что он танки прям превосходные, их законтролит. Чё еще вместе с ним? Я пока что-то даже предположить не могу. Несколько может быть только разве что бессмертных, например, три штуки. Но этого должно хватить, хотя нет. Нет, не хватит этого. Давайте-ка еще одну отправлю сюда. Хотя, вот, по идее, надо всех сюда их отправить. Давайте-ка я сохранюсь, если что, переиграю эту волну. А что Потому нет. что я вот хотел бы всех сюда отправить, вот, моих э, авианосцев. А вот излучатель пустоты лучше всего было бы отправить именно против батлов. Хотя, лучше ли? Ну да, тут как бы еще вопрос такой спорный. Ну давайте-ка посмотрим, что сейчас из этого получится. Распределим Даш, все, наши, все наши войска, чтобы Даш, все они стрелять могли. Слава не так, ну а высший тамплер, соответственно, будет делать штормы. Полностью лишает цели энергии, нанося одну единицу урона за каждую единицу энергии. Вот, кстати, еще интересно, будут ли батлы использовать свои пушки Ямато или нет. Да, тут вопросов очень много, как именно будут враги действовать. Ну давайте начнем. Посмотрю, что получится. Если не получится, перезагружусь. Так, ну слушайте, пока более-менее мне в принципе, устраивает эта волна. Да, я то, что я хотел, то и добился. Правда, они атаковали все равно авианосцы, но у меня удалось их сохранить. Ой, сейчас вот с этой волной, мне кажется, будут большие проблемы. Я сохранюсь еще раз. Потому что танки могут разложиться заранее, это будет очень печально. Так, ну нет, в принципе нормально, слушайте. Единственная проблема то, что вот эти танки они стоят и скорее всего не будут стоять. Надо, значит, было сюда хотя бы один излучатель пустоты отправить. Хм, как сейчас нам отыграть, потому что они стоят, видимо, не собираются нападать. Хм. А рейдж у них очень большой. Значит, видимо, кому-то придется умирать. Бессмертным придется умирать. Так, как бы поступить? Ну, наверное, которые побиты у меня наиболее, я их оставлю позади. Хотя уже сейчас они все почти восстановили свою броню. Ну, давайте все в атаку. Так, сейчас. Нет, слушайте, вообще без потерь. Отлично. Так, ну и последняя волна, это батлы. Ой, батлы, батлы, это очень опасно. Нет, я, я свет так, ну давайте попробуем. Две потери, короче, получилось за эту волну. Я тут сам немножко не доконтролил, надо было отойти еще одним замечательно пустоты. Но вот пока всего три потери. То есть, в принципе, мне надо, я уже, скорее всего, золотую выиграл медали. Единственное только в чем еще проблема, главное, чтобы как можно меньше потери были. Так, что-то состава войск у нас прям очень много в последней волне. Так, тут ботлы и викинги. Тут у нас одна только сухопутная, и только которая по суше бьет. И тут тоже сухопутная, и тоже по земле только бьет. Хм. Но тут есть танки. Сразу замечаем танки, так что это означает, что мне надо хотя бы... А, ну не, не окей, тут нет вообще ни одного юнита, который может бить по... Соответственно, и по, по земле. Но хотя нет, вот тут есть фениксы, которые при, как сказать, желании могут этим заняться. Их надо все равно по-любому два мне сюда отправлять. Ну давайте два отправим, окей. Два отправим туда. Так, тут у нас, я смотрю, дофига юнитов, которых лучше всего бить по, как сказать, по области. Ну, сюда можно было бы отправить парочку, например, два колосса, я думаю. Это было бы вообще прекрасно. Прям против таких юнитов колосы тут м -м, прям вкусно. Так, вот здесь, я думаю, конечно, не надо отправлять часового. Это 100%. Там часовой вообще будет бессмысленный, бесполезный. Вот сюда можно еще, кстати, темплар отправить, но я пока под вопросом, я думаю. Тут у нас есть викинги, вроде как с ними можно справиться с помощью штормов неплохо. Так, ну, и что у нас еще осталось? Один колосс, ну, единственный последний колосс, конечно же, сюда идет у нас. А туда же у нас, я думаю, кого бы еще отправить. Нет, я думаю, что с танками мы разберемся Чем-то типа вот фениксов, да Вот туда можно было бы отправить 4, например, бессмертных А вот сюда 3 Три бессмертных сюда Плюс что еще у нас есть У нас есть два феникса Ну, два оставшихся феникса, к на север идут Сюда, кстати, есть еще и зилоты. Вот вопрос, зилотов куда бы? Хм. Куда бы зилотов отправить? Блин, кучка зилотов. Ну, сюда явно нет. И сюда, либо, и либо сюда. Наверное, сюда давайте. Потому что тут сильно больно. Ой, точнее, наоборот. Здесь сильно больно им будет. Их будут прям жестко гасить вот эти танки. Так, ну оставшиеся у меня войска, я бы их, конечно, отправил бы на север, потому что здесь они вот прям прекрасно справятся с этими юнитами, особенно с крузером, прям вообще красота, но единственное, только остальные у меня какие-то фланги не очень укрепленные, но здесь, правда, я думаю, что мои, опять-таки, силовые поля сделают свое дело и закроют проход вот этой армии, вот, на юге. На юге у меня большие подозрения, что моя армия не выстоит, и тут, скорее всего, все они погибнут. Сильно слабый, в общем это, я считаю, состав войск. Ну, сейчас подумаю, я, может быть, что-то еще сделаю. Ну, тут на севере, наверное, слишком все круто. Да? Слишком все круто. Давайте-ка два я отсюда архонта уберу. Или все-таки убрать, может быть, высшего тамплиера. Давайте высшего тамплиера я уберу. Да. Все же здесь юниты очень сильные. А здесь можно будет справиться, в принципе, тем, что у нас есть. Так как один батл Крузер, по сути, только по земле бить может. А вот эти все остальные викинги, они будут только по воздуху бить, пока они высадятся. Но они не высадятся, пока не уничтожат Фениксы. Я постараюсь Фениксы сохранить. что тут очень жесткий контролинг мне нужен сейчас. А, так, отошлю назад фениксов, чтобы их пришлось догонять сначала, викингам. Так, здесь мне нужен часовой. Вот сюда, куда-нибудь поставим его. М -м -м. Ну нет, конечно, силовые поля, скорее всего, так долго продержаться не смогут. Так что они по-любому вырвутся и нападут. Вот здесь пока еще не знаю, не что сейчас будем делать. Ну, в принципе, я все равно выиграл. Давайте-ка сохранюсь перед последней волной. Давайте-ка распределим немножко по-другому войска. Я отправлю туда всех фениксов вниз, потому что тут самые большие у меня проблемы. Тут слишком много танков. Так что нужно туда отправлять. А вот зилотов, честно говоря, я так и не понял, куда их отправлять, потому что здесь они начинают прыгать на танки, но их не, не хватает, они не могут справиться с ними. Здесь все у меня отлично. Вот тут я не знаю, как быть. Ну давайте начнем. А, окей. Все, они бегут уже. Зовут. Нам нужны так, давайте-ка сейчас будем мои ждать мои их. Пустота, что я. Голос я так, обстреливаем их. Одного потеряли мы сталкера. Ладно, это приемлемые потери. Так, сейчас вот здесь. Так, обстреливайте. Отлично. Ну и все. Отлично справились, ребята. Хорошая работа. Так, теперь здесь. Я сохранюсь, потому что я тут постоянно фейлю. Теперь я уже точно должен не зафейлить. Так, давайте обстреливать его. Час отлично, ребята, отлично. Мы победили. Шесть потерь всего. Хорош. В этот раз гораздо лучше у меня все получилось, чем с тиранами. Потому что я теперь более, как сказать, рассудительно ставил свои войска. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, с вами был Веном, следующее у нас, соответственно, испытание будет во славу Роя, мы будем играть за зергов, тоже обороняться, всем пока, удачи!